Друзья, всем привет! Сегодня на обзоре у нас будет проект Solar. Ранее всем известен, я более чем уверен, он был Swipe. Они провели ребрейдинг. и сегодня в видео посмотрим, что у них там за движуха происходит. Посмотрим обязательно на график, там очень интересный сетап намечается. И я расскажу, почему я его покупал и буду покупать, когда буду продавать. И вообще, стоит ли его залетать или нет. Поэтому, друзья, кому данный ролик может быть интересным, присаживаемся. Поехали! Также, ребят, перед тем, как начать, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Информации больше я, естественно, бросаю сюда. Вот, Поэтому, чтобы быть в курсе всех событий, залетайте. Буду рад видеть каждого. Итак, друзья, Solar Network, я более чем уверен, бывший проект Swipe, он так называется, он занимался и был предназначен для того, чтобы делать какие-то платежи с криптовалюты в, в фиатной валюте, да, там через биржу или вообще через карточки. В общем, такая себе история, на которой там сильно и далеко не уедешь. Но они сделали ребрендинг. Вот у них даже твиттер был, видите, 52 тысячи подписчиков. Проект себе потихонечку развивался с этими карточками. И они сделали буквально... Недавно ребрендинг. И теперь называется Solar, и они стали блокчейном децентрализованных платежей. Вот была запущена основная сеть SXP, и токен SXP из свайпа, он перешел и в Solar Network. И теперь основная SXP, то есть MyNet запущен, и это то есть получается блокчейн первого уровня, на котором, как мы знаем, можем строить DAPS приложения NFT, там, метавселенная, то есть все-все-все. И очень много и это расширяет возможности данного проекта. И вот у них очень много чего уже сделано. Да, по дорожной карте у них есть первый квартал, первый квартал второй, там четвертый, третий. Можно почитать, ознакомиться. Я ссылку под видео оставлю в описании. Можете ознакомиться. вот Самое интересного что уже очень быстро сделано. Это и стейкинг уже есть. Можно скачать кошелек настольный да там на компьютере. Где-то я видел. Да, вот здесь можете скачивать уже на Mac x Linux. там, Пожалуйста, скачивайте. И можно уже э, запущен стайкинг, Можно даже стейкать монетки SXP. Далее вот там на второй квартал. Видите, у них много чего. И выпустить веб-кошелек, и мобильный кошелек. И пройти основной аудит. И развертывание SLP основной сети. И метавселенная альфа. И бета-версия торговой площадки NFT. О них также и планируется из интересного и свой лаунчпад. Э, В общем, много чего они планируют и будут делать. И я уверен, что они будут делать. Почему? Потому что, во-первых, занимается этим всем э, вот человек Жизелитто Лизарондо, так понимаю, итальянец. И он SXP запустил, он также Venus Protocol запустил, который, вы знаете, сделал очень много XO, там 30 или 40. И он также причастен к Binance. Самое интересное, что на SXP, на свайд, да, был подписан на Twitter Jay-Z, он же является основателем Binance. И вот здесь я посмотрел вот на Solar, новый их Twitter, да, уже практически 10 тысяч подписчиков. И здесь вот, есть вот этот, да, Джезетина Лизаронда, который будет все это дело поднимать. И есть Джей Зи, основатель Binance. Тоже вот эту всю историю он подписан. И по некоторым источникам, ну во-первых, они являются, являлись инвесторами Свайп, то же самое, естественно, они остаются и Solar. И по некоторым источникам, вот JZ, всю эту историю вообще под себя там, или полностью выкупил, или частично и будет тоже вот этим проектом заниматься. Ну а если они будут его чилить и, естественно, упоминать в своих постах и там, помогать развитию, вы знаете, что с таким проектом может происходить. Чтобы далеко не ходить, могу показать на примере монеты Biswap За два, буквально дня 250% только запустили стейкинг на Binance. Буквально пару новостей и вот такая история творится. То есть они подбирают, маркетмеркер работает, все это круто у них качается. Поэтому токен SXP, я думаю, может ну как минимум... Не быть исключением и тоже может хорошо э, пройти, так сказать, эту самую прокачку. Особенно, если они по дорожной карте все будут выполнять. Смотрите, токен сейчас доллар 66 стоит, торгуется по рынку. Он везде, вы можете купить, и на Binance, и FTX, KuCoin. То есть много где он есть. Max, там Poloniex, да. Ну, в общем, куча-куча бирс, я думаю, с этим у вас проблем не будет. Самое хорошее, что я здесь увидел, циркулирующее предложение, практически все токены в рынке, не будет давления, что кто-то будет чего-то скидывать. И рыночная капитализация, она не маленькая, довольно 800 миллионов, ну и не такая уже и большая. Поэтому разогнаться еще реально есть куда. Ну и, собственно, самое главное, переходим к графику, то, что я для себя увидел и по каким ценам я брал. Смотрите, дневной график. Я здесь увидел, был такой падающий красивый клин, монетка его пробила и сейчас потихонечку я ожидаю, в принципе, то как они там будут последовательно выполнять свои действия и вдруг там тот же Binance или JZ захотят прокачать всю эту историю, я вот для себя поставил такие цели и решил вчера прикупить монету по $1.60, вдруг если что-то там с биткоином будет нехорошо, пока все идет нормально, то первое усреднение, вообще я выделил 5% на всю эту историю. На 3% я уже взял по доллар 60. И если вдруг плохой сценарий, усредняться я буду только по 60, где-то 70 центов. На остальные 2%. Почему? Потому что я зашел не на пробитие, да? то есть не на тестирование там, по доллар 30, по доллар 40. То есть цена уже довольно, э, немного ушла после клина. Поэтому средняться я буду очень-очень ниже, если вдруг плохой сценарий будет. Но если все будет хорошо, я выделил вот эти цели, сразу э, отвечая на вопрос тем, а когда там продавать, вдруг что. Так вот смотрите, вот по доллару 60 я взял. Первая цель у меня 2,70, это около 70% роста. Вторая цель это 150% роста в районе 4. Ну и последняя, если получится до пятерки догнать, это будет где-то 200%. Я думаю, вполне реально на 22 год эту ну, как бы планку преодолеть, если все будет хорошо. Но если проект пойдет вообще в массы, да, и не исключено, что вот этот перехай 5.50 или сколько там, 6 долларов, он может тоже быть перебит и цена может улететь. Но я буду продавать в три этапа, как бы там ни было, как для себя вот решил. Первая цель есть, вторая цель и третья. Все распродам, а там уже дальше буду смотреть по ситуации, по развитию проекта. В случае с плохим раскладом, я вам сказал, на остальные 2% я буду готов усредняться вот здесь. Ну и потом ждать уже дальнейшего роста. То есть это такой вариант монеты, которая да, еще не стреляла очень хорошо. И какую-то маленькую часть рекомендую в принципе. Можете выделить, если вам проект заходит. И будем надеяться, что получится прокатиться вот хотя бы по этим целям, которые указаны у вас на экране. Вот, собственно, скорее всего, друзья, там затягивать нечего, долго говорить э, не о чем. Самое, что меня заинтересовало, полностью расписана дорожная карта. Это то, что JZ выкупил и Binance есть э, инвестором. То есть, есть большая вероятность, что они будут его прокачивать, будут пиарить. И я думаю, рост будет здесь неминуем. А будете ли вы покупать данный токен или нет? Будет мне интересно почитать комментарии. Обязательно пишите. Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита. Всем пока.